Сашуль, Ау. ты там грибы что ли нашел? Нет. А это вообще ты? Нет. Какие Точно гри... это грибы? он. Доброе утро, мы уже встали и не только мы, потому что вот там бродят ежики в тумане полюбуйтесь, вот, вот там ходят, гуляют уже с утра. Красота! Все уже поднялись практически, один суслик только дремлет. Народ очуткивается потихонечку там, после вчерашнего. Фитос, давай собирайся, поедешь копать, езжай. За здравие, за находки. За, за удачу. Попробую, Ребята шли? Вон там двое идут. Да. Спросили, дети есть? Но ну, я, короче, за девчонку скосила. 11 плюс? 11 плюс. По планам сейчас мы стартуем в поля искать что-нибудь интересненькое по старине, правильно? Ищем древность и старину. Но они уже здесь. Вас мы нашли, теперь едем поля. В общем, мы прибыли на место, на свое долгожданное поле. Мы на новом поле перебазировались со слета старейшины. Решили покопать. Приход был здесь. Получается, с ближайших деревень сюда сходились дороги в старину. А обязательно что-то теряли. Это вы со слета тоже, да? Не, не со так. Мы, мы местные. Мы, а -а -а. мы недостойны, дослета. Сами мы местные, да? да? На удивление, ребята идут не со слета. Ребят, вы хоть порадуйте находками. Блин, пока нет. Ничего не нашли. Да мы и только сунулись ехать надо. А -а -а. Пока сигналов нету. Нет ничего пока. Мы хотим сейчас забраться на этот пригорок. Потому что ребята говорят, что здесь в прошлый раз они ходили и находили очень даже неплохие находки. Была и чешуя, была и крупная медь царская. Вот, и советский билон он был серебро. Вот. Мы сейчас как как раз вот и походим по этой стратегии, как они говорят. Верхушечку э разведочку проведем. Если там ничего не будет, пойдем ближе вот к приходу, к церкви. Там будем уже ходить. Там уже бароненка. А здесь, конечно, весьма неудобно ходить. Здесь очень грубая распашка. Вот. Но тем не менее, мы попробуем здесь что-нибудь зацепить. Да. Находка-то бугульме. Бугульме? Да, хорошо звучит. Вообще-то показывает воды и хорошо. Походу медь, наверное, крупный. Медь показ, крупный. А откуда да, ужался? А, потому да, что я по звуку вот, вот здесь. Я же здесь. с гаратом ходил, поэтому да. да. Угу, с первой находкой. О, маленькая-маленькая каниночка. Вы какая крохотная. Да, вообще на сигнал нее хороший такой. Ну, если не до монгола, Алексей. Я сучу, что, у тебя до монгол? Який У тебя какая-то.. Ну что Надо смотреть. Главное, с одной стороны железо, а с другой Ой, стороны какие-то узорчики. Подождите, это что-то очень интересное. Накладка какая-то сверху идет. Да, какой цветочный орнамент. Да. Да. Первый, ребята, хороший сигнал. Плюс 37 показывает. Что это значит для нас, для всех? Скорее всего, медь. Или Нет, совет. Не, совет Или ходячий. Ну, и где ты? <звук> ну, что-то слишком очень, да. Что-то, находка какая-то же будет. <смех> что они вообще, что-то находки не хотят. Смотри-ка, чешуя, что ли? <смех> чешуя, <смех> похоже. <смех> да, да, похоже. Да ладно. Не, ну, не знаю. <смех> да, да, да, чешуя. Чешуя, да, ребята. Да, ребята. <смех> <смех> да. Чешуя! 5. Да! 5. Мы сделали это! Ура! 5. Блин, четкий сигнал был вообще. Молодцы! молодцы! А у Вики с Женей чешуечка. Ну, покажи как. Угу. Вон она такая маленькая, хорошенькая такая. <с Приятная чешуечка. Это серебро, ребят. Это средневековье. Звонила 36-м. Ну, молодцы, уже первое серебро есть. Вот, а сзади вот такая... Ну, сзади подзатерл да. немножко, ну ничего странно, чешуек приятно. Такого ощущения, как будто и не было сзади. Вот, это он, вон он, ЖЭК нашел. Пойдем сходим, там немножко проведаем. Пробираемся через джунгли. Я не могла перейти этот овраг. и теперь меня, как царица Савской, дорогу делают. Проделывают путь. Мы это вычищаем сейчас вместе, а потом пускай все ходят. Нам-то не жалко. Волчья тропа, вид со стороны. Идем дальше. Да. Пробираем. Слышишь, церковь, видишь, будет. Да. Здесь уже бароненочка будет. Сейчас будет ходить вообще одно удовольствие. Ой, какое раздолье. А да, здесь вообще так непривычно сразу. А, после этого как Поле на слете после травы. Ух ты, а ну, блин, вообще красотин. Прям как по асфальту, а, гулять. Говори. Пуговичка. Пуговичка. Смотри, какая-то. Глянь. Прикольно. И что это? Да. Я не знаю, что это за пуговица, но здесь явно цифры. То ли с 21, то ли тринадцать. 13. Да. Это какие-то интересные. 15. 15, и она красивая. Да. По-моему, это Франция, если не ошибаюсь. Да, может быть, вполне возможно. Плюс шестьдесят Медь звучит обычно так. Блин, что-то он совсем так прям. Блин, опять какая трубка. Семь-шестьдесят война. Хорошо бил. А вот и наш гид. Собираемся все под его катушкой. 8. Плюс восемь. Ну давай жги. Он разный кидает, почему-то. Надеюсь, не шрапнель. В этом комочке. В этом кусочке. Он что-то похрипывает, конечно. Что же это может быть? Так. Пол креста, половинка крестика, к сожалению, ребята. Металл, пластик. Да? да? Жалко поломанный. Их жалко. Плугом, еда, разбил. Что ж кусочек открыл? Да, серебряный был крест. Блин, жалко. Вот. Глава дама. Снизу видна. Нижняя часть, в общем. С утратами. Почему серебряный, говорю? Здесь вот проба видна. 84-я проба. Сигнал сначала был вообще Пим-пим-пим, тонкий. Сейчас выкопал он, смотрите. А? Вообще кладет стрелку. 78. Блин, я что-то рано обрадовался. Бардачос, походу. От бардачеса. Бардачос, блин. Вон там ребята, их даже уже не видно в темноте, вон там Жека с Викой. Он не машет мне, вот теперь видно их, вон двигаются ко мне. Да, да, видно, видно вас. А у меня тут на закате дня еще серебро. Вот такое вот колечко, смотрите. Эх, плохо видно, наверное, будет. Но тут надписи видны, вон мне, там по кругу, если разглядеть, надписи будут. Ну, конечно, покоцанное, но это серебро, это стопроцентное серебро. Я таки находил кольца. У них по кругу идут надписи, и они почему-то все время откусные. Крест я тоже нашел. Да? Целый? Да. И древний. Прикольно, да ладно. Вот у меня что есть, чем похвалиться, кстати. Давай. Ой, какой крест, ты посмотри, Ой. две чешуйки, крест, кольцо. Две чешуйки, вот это дает. Да. Крутяк, вот это Но находки. Да, крест это вообще старинный. Древний. Вот Сохран да, какой классный. Вот сейчас кольцо попало, видишь, надо да. просвечивается. Да, да, Это да. Серебро. серебро. Я такой план находил. О, спаси сохрани, похоже, да? Да. А вот чешуечки. Ну, вот Монетки чер... медные попались. Одна вот тут вот в одна вот здесь медная. Две чешуи прямо рядом, буквально друг от друга в трех метрах. Вот там на пригорке ближут вот, деревушки, здесь вот. Кольцо сейчас видели, вот здесь вот попалось. Ну, да, прямо у нас на глазах теперь а, уходить да, не да. хочется совсем. Тоже ключ вот здесь тоже на пригорке да? попался. да? А вот я, А? Что Большой ключ? ключ вот этот Амбар, вот, Амбар. А -а -а. э -э. Мне как раз при, при них чешуйка попался, я говорю, смотрите комочек, сейчас увидите, раз прям это какой. Вот здесь сейчас Леша поднял эту как-то полушку, но ну, только сейчас вот монету а поднял, ну и какие-то там штучки-фигушки, и тоже там канины, там вот это такое все. А у этого Рома вот ключ сейчас попался. И говорит, о, монета, он вот такой запрыгал, обрадовался, а там ходячка, короче Танцуй пока, молодой. Мальчик, ложимся спать. мне кажется, у тебя нимб, мальчик Вы слишком свято выглядите, мальчик Святой Вы совершили сегодня благоприятное деяние Ой, еще раз так поделай, чтобы люди понимали, что у тебя... Ага, опусти голову вниз, вон, Я нимб маленький знаешь, ты кого мне напоминаешь? Кого? Какого-то средневекового монаха. Да, я спать буду, кстати. Всем спокойной ночи. А тем, кто ложится спать, спокойных лиц